Привет! Меня зовут Катя Иванова. Вы меня узнали? Совсем не такая, как на фотках, да? Я вчера нарисовала красивые а сейчас я нахожусь в электричке. Я не встречалась со своим партнером из Питера, и поэтому я сейчас еду в Ласточке, после встречи, со встречи еду. Хочу рассказать про свои результаты на челлендж -ми. На челлендж-ми первое. Я нашла партнера по бизнесу. Мы сейчас запускаем новый бизнес. Моя партнер из Питера, она эксперт в этой теме, и она мне помогает. И я ей помогаю. У нас своему выгодное партнерство, и поэтому я жду Крутых результатов. Второе, это то, что я заработала денег. Я выполнила планы, даже его перевыполнила. Я очень довольна своим результатом. Марфун мне реально помог в этом. Вот, кстати, у меня тут, посмотрите, что у меня на браслетике тут написано. Видно, нет? У меня тут написано, что я богатая женщина. Вот. Ну, всем желаю и женщинам, и мужчинам действительно стать богатыми. Действительно, двигаться вперед к своим целям. Деньги – это не главное, но можно с них начать. Как я услышала такую фразу недавно. В общем, прикольно. Марафон действительно помогает. Действительно, помогает сосредоточиться на целях. Понять многое про себя. Исследовать себя. И, в общем, я довольна. участием, прям классно. Всем желаю успехов. Всех люблю. Передаю вам всем привет. Вот рисую вам такое сердечко красивое. Вот. Надеюсь, что со всеми увидимся 3 ноября на нашей встрече в центре Москвы. Где-то планируем где-то 6 или 7 вечера встречаться 3 ноября в Москве в центре где-то. Вот. Принимаем желание по месту встречи в программе. Может быть, кто-то что-то захочет интересненькое сделать. Вот. Поэтому на связи у нас создан чат. Вот за, на ну, вот, присоединяйтесь, будем дальше общаться, двигаться к целям и достигать своих результатов, в том числе и на челлендж -ми. Все, всех люблю, пока-пока, ну, была рада с вами встретиться, увидеться, познакомиться, надеюсь, что будем продолжать общаться. Привет из ласточки, пока-пока.